Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить парламент Европейского Союза за поддержку общественных и политических активистов Беларуси и тех, кто попадал в последние годы под колесо репрессий и резолюции парламента Европейского Союза по ситуации с правами человека, где также вспоминалось и мое имя является очень важной для, для белорусского общества и для ограничения тех репрессий, которые происходят в Беларуси. Поэтому еще раз большое спасибо. И хочу также вспомнить, что последний раз и первый я выступал в Европарламенте в июле 2011 года, и буквально через две недели я уже ощутился в тюрьме. Надеюсь, что это выступление как бы не повторит предварительный сценарий. Выступление, кстати, было посвящено э, ситуации после выборов 2010 -го года, которое было очень критическое. Я напомню, что в то время. Э, Почти 50 человек сидело в тюрьме за участие в выборах 2010 года. Среди них было несколько кандидатов в президенты. И э, те резолюции, та ж, достаточно жестокая позиция, жесткая оппозиция Европейского Союза по отношению к тому, что происходило в Беларуси, принятие э, пакета санкций, по, в первую очередь политических санкций по отношению к э, тем, кто массово нарушал права человека в Беларуси, они сыграли свою роль, потому что буквально в августе 2011 года около 40 человек были амнистированы и отпущены на свободу. Поэтому я считаю, что э, тот э, пакет санкций, который был принят в 2011 году, он э, остается актуальным до тех пор, пока в Беларуси находятся политические заключенные. Сейчас еще в тюрьме находится один из кандидатов президенты, который участвовал в кампании выборов 2010 года. В ноябре этого года у нас очередная избирательная кампания, но еще со старыми вот как бы проблемами белорусские власти не рассчитались, поэтому нету никакого резона каким-то образом сейчас отменять санкции, пока в Беларуси есть политические заключенные. Ситуация, к сожалению, вот 10 месяцев, как я уже на свободе, ситу... активно езжу по Беларуси и участвую в мониторинге ситуации, как-то выступаю, даю комментарии, комментарии. И нужно сказать, что за это время, к сожалению, никаких улучшений после моего выпуска на свободу не произошло. Это был вот такой как бы единичный случай, а все остальное остается в таком же плачевном состоянии, в котором она находилась и раньше. Более того, мы наблюдаем какие-то признаки ухудшения ситуации. Опять же, мы связываем это с предстоящими президентскими выборами, которые произойдут в ноябре этого года. И Видно, что белорусские власти боятся утратить контроль над ситуацией, хотя, хотя ничто не показывает на то, что это может произойти. В конце прошлого года было ужесточено законодательство о средствах массовой информации. Сейчас власти имеют возможность закрывать независимые сайты без судебного решения. Фактически они переписали этот закон у России, вот, и мы тут Видим конкретно, так сказать, влияние вот восточного соседа Беларуси на то, как нужно контролировать информацию, как они хотят контролировать информацию. И все время проходят суды, административные суды над независимыми журналистами, которые работают без регистрации в белорусских средствах массовой информации, которые вещают из-за рубежа. Практически каждую неделю. Проходят такие суды или же обыски, забираются компьютеры и таким образом э, белорусские власти ограничивают право на распространение информации и э, ограничивают работу журналистов, независимых журналистов. Э, э, Масштаб э, влияния на общество, нужно сказать, со стороны властей увеличивается. Сейчас введен вот буквально недавно новый э, налог, новый закон о налоге на неработающих. Это значит, что каждый безработный в Беларуси должен будет платить э, какую-то сумму за социальные льготы, так сказать, за то, что ими пользуется Непонятно, как это все будет происходить, потому что в эту э, часть... Э, Общество попадает люди, как уволенные с работы, так и какие-то... Э люди которые находятся в каких-то группах более уязвимых вот. и скорее всего мы это воспринимаем также как определенный политический сигнал контроля над обществом когда власти хотят контролировать все что происходит в обществе и также заставляя фактически людей работать хотя в конституции это написано как право право на работу но тем не менее у нас это будет иметь формы на наверное, скорее всего, принудительного труда. Э -э те, кто помнит ситуацию в Советском Союзе, помнит, что и Нобелевский лауреат Иосиф Бродский когда-то в свое время сидел в тюрьме за то, что не работал, его считали туниацем. Ну вот, похоже, ситуация наступает и у нас. Эта -э -э -э рессоветизация э -э белорусского общества, она имеет... Э -э Большие формы практически э, повторяют то, что было в свое время в Советском Союзе 20 лет и 25 лет назад. Но можно ли такими проблемами... Э, Избечь экономического кризиса, который накатился на Беларусь, в конце декабря прошлого года обвалился курс белорусского рубля на 40% рубль была инфляция белорусского рубля, и практически каждый белорус объединил на 40% вот за это время и экономические проблемы накатываются, они становятся все более и более серьезными, и по сравнению вот с и достаточно мрачной картиной того, что происходит в Беларуси, мы видим э, оптимистическую риторику по отношению к Европейскому Союзу, какие-то раскланивания, обещания, подмиргивания, ну идет как бы желание или... Э, имитация вот, налаживание контактов. Абсолютно противоречивый так сказать, вектор по сравнению с тем, что происходит в самой стране. Но очевидно, что Министерству иностранных дел отдан приказ налаживать отношения с Европейским Союзом любой ценой. Во-первых, перед выборами, чтобы как-то смягчить оценку предстоящих выборов. И, во-вторых, конечно же, в поисках экономических средств, чтобы избечь экономического краха, потому как та экономическая помощь, которую получала Беларусь от России, ее сейчас мало и недостаточно, и беларусы вынуждены искать новые э, источники поддержания вот той экономической системы, которую э, создал Лукашенко за эти 20 год. Но... Можно ли приведут ли такая помощь, приведет ли такая помощь к реформам в Беларуси, или же она пойдет на укрепление режима? Вот этот вопрос нас э, тревожит более всего. И мы считаем, что без участия гражданского общества Беларуси в этом процессе, без э, контроля над э, изменениями, которые проходят в Беларуси, деньги будут использованы, конечно же, на укрепление белорусского э, режима что укрепляя Лукашенко э, фактически укрепляется позиция Путина потому как они являются ближайшими союзниками и имеют огромное военное сотрудничество, экономическое сотрудничество, также политическое сотрудничество и все последние союзы которые строились Россию и Беларусью вместе, это и ЕАС, это и союзное государство э, это СНГ они все направлены на построение какой-то противовеса, скажем так, Европейскому Союзу и какой-то схемы, которая могла бы быть противопоставлена Европейскому Союзу. Поэтому... Э мы предлагаем в этой ситуации все-таки не верить словам белорусскому режиму, а более доверять его делам и во всех контактах, которые участились в последнее время, поднимать вопросы демократизации и реструктуризации и изменений, глубинных изменений в самой стране, потому как в другом случае эти контакты будут идти только на пользу белорусскому режиму. Но не никаким образом не изменит структуру э, в, самой белорусском, в самом белорусском обществе. Конечно же очень важна поддержка гражданского общества в Беларуси со стороны Европейского Союза. Мы эту по поддержку ощущаем, мы эту поддержку э, одобряем и мы рассчитываем на то, что вот укрепление э, дипломатических контактов и вообще контактов официальных с официальным Минском, она никоим образом не влияет тому, что проблемы э, ценностные проблемы, проблемы прав человека отойдут на второй или на третий план в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом. Необычайно важным является вопрос визовый. Мы очень надеемся, что как раз в этом направлении наступят улучшение ситуации, снизятся цены на виз, и в перспективе Беларусь окажется в безвизовой зоне, скажем так, как это сейчас происходит с нашими соседями, с Молдовой и с Украиной, которая стоит на границе отмены виз, потому как контакты между людьми к людям они делают значительно больше даже, чем э, все наши общественные организации вместе взятые. Спасибо.